Так, где... расскажи немного о себе. Откуда ты? Чем занимаешься? Мне 29 лет, я из Витебска. Ну, я занимаюсь, так сказать, IT-проектами. Начальник отдела Автоматизированным всем направлением. Ну, в общем, да, в сфере IT работаю. Угу. А расскажи, зачем? Зачем вот ко мне на обучение приехал? Ну, на обучение приехал, там у меня были, в принципе, две цели. Это научиться подходом. То есть у меня такая была проблема, что ну, тупо ходил просто по городу, можно сказать, как не мог подойти. Такая была проблема. Ну и вторая, да, как-то повысить. Даже если я подходил, то телефоны вообще это брал. То есть почти по не типа, давал сразу не получалось в начале обучения, что было? Ну, в вот, начале обучения вот, тоже, да. первые подходы были вообще там, что телефоны вообще не брал. То есть как-то так. А потом уже пошло вообще нормально. Угу. И Ну, вот, также у меня это было по свиданиям, три свидания сделать. Вот, два уже сделал, еще вот, одно уже точно, думаю, закрою. Да, еще и третье на одно будет точно. Еще осталось три дня. Да, ну считай, да, сколько прошло. Пять дней, да, вот за пять дней. Угу. Научусь Но да, нормально уже подходить, скажем так. И мы, ну, в принципе, да, уже два свидания провел. Угу. Какие вообще ощущения? какие-то мысли новые появились во время да, ощущения течения. появились таких что поле там ну, раскрепостился yeah, yeah, yeah, yeah. А, то есть какие-то да, внутренние зажимы ушли mm -hmm. вот вот страх подхода уже вообще как бы не парил ну и пропало такое социальное давление mm -hmm. ну, то есть уже не паришь тоже может подходить там в метро там в автобусе то есть проблем с этим вообще. Это получается, мы занимаемся с понедельника, да? Ну да, получается, с понедельника. Да. Сегодня пятница, да, то есть да, это вот за вот четыре дня, можно сказать, три свидания и такие вот изменения. Да, ну типа, да, с под подходами можно, да, вообще отлично. Здорово. Что ты можешь посоветовать парням, вот, которые боятся подходить, боятся знакомиться? У, у которых что-нибудь там не получается, что бы ты посоветовал? Ну, что бы Ну, это вообще, знать, что это какая-то проблема, что это есть, ну, и проблему, соответственно, надо как-то решать. Ну, либо обратиться к какому-то специалисту, который знает, вот, да, В данном случае. данным А намного эффективнее? Да, yeah, ну, либо решать самому эту проблему как-то. Ну, не знаю, mm -hmm. раз ты как понял, что это неэффективно самому это решать, то значит, надо по-любому какой-то искать специалистов. Mm -hmm. Ну, и по-любому додействовать, конечно. Mm -hmm. Я yeah. понял. Mm -hmm. Все, Андрей, спасибо за mm -hmm. Было приятно поработать. Ну, я тоже был, чтобы я Спасибо.